Хочу обратить ваше внимание на один очень интересный момент, на, на то, что мы называем нормой. И хочу, чтобы вы поняли, что, может быть, мы с вами заблуждаемся на самом деле. Почему? Потому что, посмотрите, мы живем в так называемом обществе, в так называемой толпе, и у нас есть какие-то своды правил, у нас есть понятия, у нас есть определения, от которых мы отталкиваемся. И что-то мы считаем нормой. Я всегда говорил, что это исключительно относительная величина. Почему? Потому что при Гитлере, предположим, там норма была совершенно другая, правильно? Если был Древний Рим, когда-то существовало, если отталкиваться от известной нам истории, то там тоже были свои нормы. Что-то, конечно, пришло к нам, что-то используется по сей день так. Такие вещи, как римское право, к примеру. Но в большинстве своем быт, поведение, обычаи, традиции. Все меняется. Все меняется с, прох... с прохождением времени. И я всегда хотел обратить ваше внимание на то, что все, абсолютно все в этой жизни, оно относительно. Относительно конкретной группы людей, конкретного промежутка времени. Вот и все. То, что вчера, предположим, было нормой, завтра могут на законодательном уровне отменить и... Все станет совершенно иначе. Суть и ролика в том, что я хотел обратить ваше внимание на то, что э, те, кто собрались у меня на канале, мы хотим считать себя разумными людьми. Мы хотим приобрести какую-то рациональность в нашей жизни, логичность. Мы хотим осмысленность иметь в нашем пути. Мы хотим жить и что-то создать, наверное. То есть быть гордыми за то, что мы жили. Быть гордыми за то, что на протяжении жизни мы что-то создали, о ком-то позаботились. То есть у нас есть свое видение морали, и мы считаем его абсолютно правильным, абсолютно верным. И для нас это так, именно так. Но давайте посмотрим вокруг. Ну вот возьмем, к примеру, тот же YouTube. Зайдем в тренды, и мы увидим, что там черти что творится. Но какое количество там просмотров, какое количество там подписчиков, какое... Вообще, как рейтингу подобного рода контента, если это вообще можно так назвать, и народу это нравится. Во все времена, я неоднократно говорил об этом, клич рабов был одинаков. Они кричали хлеба и зрелищ». То есть их это вполне устраивало. И мне вот пишут такие э, гневные существа, которые говорят, что я совершенно не понимаю, что такое развлекательный контент, и я типа, ну, в общем, недалекий в этом плане. Ну что ж, может быть, в какой-то степени человек прав. Не будем его прям так сильно ругать. Я на что хотел обратить ваше внимание. А что если мы живем в пространстве и живем во времени, когда дурак, человек в качестве дурака, ну, дурак, может, неподходящее слово, недоразвитый, скажем так, примитивный, нет, вот примитивное самое подходящее слово – что если сейчас то время и то место, когда примитивность ⁇ это норма? Что если мы с вами, люди, которые хотят что-то открыть, что-то познать, что-то, в общем, размышляют, изучают, анализируют? Что если мы ⁇ это как раз таки исключение? И общество, в принципе, таким не должно быть. Можно, конечно, ссылаться на физиологические особенности, какой-нибудь доктор мне скажет, что, анатомолог скажет, что, да ты что, у нас, посмотри какой мозг, посмотри, как мы, физические данные наши, в принципе, они предусмотрены для того, чтобы мы были более развиты, более продвинуты, более возможно. Но что если действительно сейчас мы живем в том мире, где мы не являемся нормой? Они, да, и как раз мы не подпадаем под их рамки. Вы понимаете, уловите ход моих мыслей, уловите суть. Вот мы работаем днем, да, ночами работают мало кто, там, по определенным причинам. Но мы привыкли считать, что работать нужно с утра до вечера. Что если это не является нормой? Ну, понятно, мы используем такой промежуток времени лишь потому, что у нас световой день, и как бы с, когда светло, человек, ему удобнее работать. Это, это логично, это практично. Тут мы можем увидеть разницу, мы можем понять, что работать нужно не ночью, ночью нужно отдыхать. Это сам подходящий промежуток времени – это с утра до вечера. Но это логика, это, это формат восприятия мира. А я говорю вам как раз о людях. Я говорю о том, что... Может быть, действительно это совершенно нормально, что мы в меньшинстве. И так всегда должно быть. Ну, тогда, конечно же, возникает вопрос, должно быть, кем установлено это правило. Если толпой, массой, то тогда да, тогда, наверное, не правы. И, в принципе, так и происходит. Так и происходит. Ну, а если... Видите, все очень плохо, потому что нет какого-то автора, нет какого-то постулата, нет какой-то истины, столвань, преткновение, его нет. Нет фундамента для того, чтобы оттолкнуться и проанализировать это. В общем, я понимаю, ролик получился достаточно сумбурный, как обычно. Но у меня других не бывает. Суть в том, что мы стремимся к норме, ну к своей. Мы считаем, что правильно должно быть именно так. А вдруг мы ошибаемся? Вдруг мы есть исключение из правил. А мир вокруг нас, вот этот вот, такой, в примитивной форме, рабской форме, может быть, это абсолютно правильно и абсолютно нормально, и это было всегда, на протяжении многих веков. Возможно, нам, конечно, недоступна вся информация, чтобы посмотреть на историю, изучить ее, но, быть может, это, это действительно так. Быть может, человеческий мир может существовать именно в этой, которую мы считаем утопической системе. Понимаете, в чем суть? А мы как раз ведем его к разрушению. Потому что мы хотим, что мы обязательно сократили бы рождаемость. Это однозначно. Почему? Потому что ну, глупое и безмозговое э, размножение, на наш взгляд, это исключительно глупо. Мы бы уничтожили коррупционную составляющую. Мы бы ликвидировали половину власти. Она осталась бы только практичная, только... Потребная только та, которая приносит действительно какой-то результат. Мы бы делили, предположим, там, недра страны поровну между гражданами. Мы бы не создавали агрессию, то есть армия нам не нужна была бы. У нас бы медицина развивалась, у нас бы здоровый образ развивался там, или еще что-то. В пример можно взять, что нечто подобное... Но это совокупность, конечно, проектов, но можно взять, посмотреть там, проект Венера, кто знаком с ним, Жага Фреско, и добавить к нему еще какие-то учения, которые тоже говорят о каких-то формах человеческого общества, построении человеческого общества, которое приводит к какому-то, предположим, общему развитию. Да, при нас бы, наверное, было так. А может быть, предыдущие не поколения, а... Предыдущие цивилизации, может быть, именно из-за этого они и погибли, может быть, из-за этого они исчезли. И может быть, потому мы предположим, наше общество вот такое примитивное и существует так долго, потому что оно именно такое примитивное, потому что люди, которые включают мозги, не пользуются популярностью, и они содержатся в этом обществе в меньшинстве. Очень сложно, когда не можешь провести какой-то опыт, дабы изучить ситуацию, Попытаться просчитать ее, представить, как может быть в перспективе, очень сложно. Но попробуйте, короче, посмотреть на мир вокруг вас, на общество, на людей вокруг вас, как на нечто нормальное. А себя попробуйте, ну так, гипотетически, понимаете. А себя попробуйте представить, как изгоя данного общества. То есть вы, выходящие за рамки, вы как раз не являетесь нормой. Ну, грубо говоря, ненормальными, представьте себе. И посмотрите на них. Они же как-то уживаются. Они каким-то боком умудряются справляться и проживают свои века, и, и размножаются, и вроде бы всем довольны. Я слышал людей некоторых, которые говорили, что, знаешь, я не хочу новую информацию получать. Почему? Потому что меня мои рамки устраивают. И да, действительно, очень многих устраивает рабское существование, которое позволяет им не забивать голову. Тем, что происходит вокруг. Они вот копошатся в свои ямки, да, в свои песочнице, они получают свой какой-то там доход, ходят куда-то на работу. Вот у них есть цель, у них есть четкие, понятные правила, и им больше ничего не нужно. Я-то вижу, что ими пользуются, те, кто сидят во власти, и что они этим злоупотребляют, и закон не соблюдается, и пошло, и поехало длинный список событий. А их это не беспокоит, их это совершенно устраивает и него. Главное, чтобы на улице было тихо. Главное, чтобы на улице было чисто. Главное, чтобы зарплату вовремя давали. Главное, чтобы, когда я уйду на пенсию, чтобы эту пенсию платили. Понимаете? Чтобы троллейбусы ездили, чтобы милиция охраняла, чтобы дворник мел метлой, чтобы асфальт во дворе на дороге периодически меняли и мусор вывозили. Вот в принципе, что им надо. Так что, давайте попробуем если вам интересно, посмотреть на весь этот мир как на абсолютно нормальный. Это, наверное, это неплохая идея. Берегите себя, подписывайтесь, пишите комментарии. Всего доброго.